Потому что мы выдаем только высококачественный юмор. Адина. Потому что дело в клубе, бабы постоянно динамит. <звучит> Кстати, это Рафаэль. Единственный двойник Кодора Макгрегора. Рафаэль? Так, хорошо, и зачем она? Но мы с ним можем показать огромное количество лет. Итак, Кондор Макгрегор играет в пинг-понг. Кодор Макгрегор дует корову набойщик. <звёздный> Конор Макгрегор наряжает елку. Светочка. Конор Макгрегор пришел на дискотеку 80-х. <звёздный> ну, а теперь... девушке есть с ней красивая подруга. И так представьте себе, она переборщила и взяла ну, очень страшную подругу. Алло Кать, ты когда придешь, тут со мной какая-то тварь сидит. <связь> Двигаемся далее случай в парке. за ну мне очень надо она Опа. Баланс. А, -а, -а. а когда солнце семейная пара складывается ощущение что ругаются два логопеда я тебе <свят> еще раз повторяю не бухали раздвигается кто куда и никогда не знаешь где можно встретить своего бывшего ученика В смысле? Ну ты МЧС. Ну да. Начинал эсэмэски на один там, типа, дождь, кратковременные отсадки, одеваешь шапку. Че такой такое заботливое шею? Я все понял, хорошо, мы отключим её от рассылки. Вот так и сразу. Слушай, а кто такой под девки видел вот такую продавщицу цветов. люди, покупайте цветочки прекрасные, свежие, самые замечательные. Ой-ой-ой, кремлят! Ой, задолбавайте голыми. Ну, Купите цветочки в букет рос букет тюн «Букет Чуваш! «Подожди...» «Ну теперь понятно, почему у вас цветы мертвые!» «Зато я после вчерашнего жемая...» «Да вы сумасшедшие!» «Молодой человек! Приходите сегодня на КМН!» «А что там будет?» я сегодня ну и <звы> конце. Мы уже много лет играем в КВН и хотим признаться, что КВН у нас вот здесь. А не, вот здесь он. Стереодинамики спасибо.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 0060 Звонок бесплатный